Всегда, когда мы собираемся, когда в чате у нас ребята пишут Ребят, кто желающий сегодня покататься по лайту? Я знаю обычно, чем это закончится Просто тупо ползу по грязи Просто вот как есть, ё -моё. Даже не еду Сползаю Ой, ё-моё, пара Да, хера, я сюда поехал Ох, февраль Февраль я по речке Привет, привет, мои уважаемые телезрители! Друзья, сегодня у нас небольшое по покатушка в Сочи по лайту. Она называется по лайту. И всегда, когда мы собираемся, когда в чате у нас ребята пишут, ребят, кто желающий сегодня покататься по лайту. Я знаю обычно, чем это закончится. Надеюсь, что лайт у нас будет лайтовый, а не как обычно... Хардовый лайт. В общем, это БСЕ 250. Темновато, наверное, вам, скорее всего. Но, дорогие друзья, сейчас поедем, покатаемся немножечко по лайту. Все, надо пора В добрый путь, а то я уже, наверное, опаздываю. Снега не было, здесь снег. Ух я! Все заглохло вообще. У нас спуск прям, спуск, спуск, лед, прям лед под ногами. Сегодня немного Продолжается. В основном идем на спуск, все время. <толкно> ой, ой. <толкно> Там, ага. Ох, -мо! Просто тупо ползу по грязи. Просто <толкно> вот как есть, -мо! О! О! Даже не еду. Сползаю, потому что посмотрите грязь! Юпта. Батербатер, ну, ладно, поехали. Ух, ну. Красивые места. он рыбу распугал. Лайты продолжаются. О, -ба -ба -ба -ба. Да хера, я сюда поехал! едем? Ты что, я сюда не смогу? Есть что попроще? Не, я сам я не езжу туда. Не, я сам езжу, езжу. езжу туда. Ну-то накатывает подъемчик. Раньше так сильно не было. Пусть накатают, потом заедет. А, хорошо. Ну-то накатывает, чтобы накатывает. Холодно же ногам. Или у тебя не промокает? а я как там <социт> ага, а да ага, ага. может я по-руслу лучше поеду по да, там все равно И а тут для глубоко Пиздец, короче, нашел ты. А ну еба! Все, а все. все, вот сейчас заводи. Э, надо чуть его прокатить, он во что-то уперся. Ну, заведи, пта, его толкаешь! Сейчас, подожди, протолкнул! Да он уперся, Ахуя. блядь! Так, заведи! Да сейчас, две секунды, вот, ты вот! Силы теряй. Не нормально! <сOR> <сOR> приехал, бля, лучше я назад. Так, ну, не еда. не смог Понятный бачок. А, Блять, вот так вот. Просто наезжаешь на рези... резиной на камеше, ой, на бревнышко. И она скользит все и соскальзывает. разницу Ну блин, все ж так хорошо начиналось. А -а -а. Ох, пошел я лучше в колею, да, лучше в колею и по колее. безопаснее будет. Так, спускайся, мотик, в колею. А -а. Все, если что, вот он. Почти полностью в коле. Поехали по колее, а точнее покатились. А. А. Ух, ой, ой, уже хочу в русло реки обратно. Да что за нафиг, чего мы не заводимся? Едем дальше. А, дороги размыты. Писец просто. Следствие, а по лайту но принципе еще нормально не грязно резина хреновая не едет жесткая и затертая короче нормальненько ехать можно посели перекусили там что-то листва набилось сейчас поедем дальше надо ехать Семеновка. Собака у тебя что-то тырит. боты снега нахер а у меня расходится уже все она обувь да, блин, всё, не, богу, да да да, да тебе говорю да, по давай да. у меня ну-ка снежная Дура, дура, дура, дура. Дорогие друзья, возвращаюсь я покатушки. Еле выжил. Теперь, наверное, две точно не поеду индурить, даже если будет время. Все болит, все грязное, обувь порвал, поты, мотоцикл без чумазый. В общем, еду домой, дорогие. Ну, а это окончание по катушке. Сопли. На голове хрен течет. А вот так вот выглядят сочанские эндуро. Но ничего, сейчас будем купаться, короче. Ой, руки, посмотрите, грязные, да довольные. Руки замерзли, Ноги мокрые. Прям мокрые просто. Сейчас залез специально в ванну. Вот так. И буду раздеваться. <смех> потому, потому что по-другому невозможно раздеваться. Все. Хлам грязный, видите, со всех сторон. Все, ладно, дорогие друзья. Эндура по катушке ролят, как всегда.